О знакомствах, о психологии И о том, как правильно упаковывать себя Как правильно продвигать себя Не только в соцсетях да, Но и в личной жизни В профессиональной жизни Это все примерно как бы об одном и том же Вопросы тоже можете писать Можно в конце Мне бы хотелось, чтобы вы дослушали до конца Потому что это ну, действительно полезная очень информация и я ее сейчас выдаю бесплатно И я очень надеюсь, что многим это поможет Сегодня вебинар То есть вообще тема SMM брендинг, персональный маркетинг, продажи и так далее. Это в принципе масштабная тема, да, и ну и в личной жизни на сайтах знакомств в онлайне это тоже большая тема, это целый курс, и там прям пошагово все надо. Сегодня я в общем рассказываю о том, как мы это делаем, об этих принципах. Может быть, кому-то уже сейчас этого будет, в принципе, достаточно, да, чтобы понять, чтобы структурировалось все это в голове по полочкам. Итак, начнем да, с чего? Что важно в бизнесе? Это продукт и продажи продукт, это вот я фразу хорошую вспомнила, у вас товар, у нас купец, да, и вот этот рынок отношений, то есть здесь, ребят, не про проституцию, здесь не про торговлю людей, это сразу, да, говорю, вот это про то, что девушка, она из себя что-то представляет, и она всегда ищет мужчину, который с которым там, то есть если не хочет отношений, ради бога, то есть не обязательно, что есть девушки, которые не хотят отношений, это тоже нормально, вот, но сейчас про тех девушек, которых хотят отношений, каких еще отношений? Замуж, гражданский брак, отношения содержания, романтические отношения, ты должна понимать, что ты хочешь. Про а, товар, купец, да, в общем, две важные части. Это первое это какой продукт, он должен быть качественный, да, и то, как мы его ну, в кавычках продаем, преподносим, да здесь как раз этот маркетинг идет начинает от персонального брендинга упаковки стратегии, продаж презентации товара и прочее работа с возражениями вот это все, такое большое название маркетинг да, по продажам у нас продажа в кавычках да, идет про упаковку, как бы эта тема не этого эфира, про, ой, не про упаковку а про товар, да, что нужно там заниматься своим саморазвитием быть красивой внешней быть Умницы, мудрые женщины, да, это тоже все прокачивается на там, дополнительно отдельных тренингах. Но изначально нужно понимать, какой ты продукт, ну, то есть какая ты. Мы начинаем с этого. Быть на пуантах с белым бантом ты всю жизнь не простоишь. То есть тебе нужно понимать, что ты вот, вот еще такая классная мудрость есть, да, на каждую кастрюльку найдется своя крышечка. Вот тебе нужно понимать, какая ты кастрюлька, вот. И для этого и существует персональный брендинг. Персональный брендинг он идет не от того, чего мы хотим создать, а сначала идет от того, отнутра, да, от того, какой человек внутри этого бренда. Да, от его личности. В тренинге Magic Lady, у меня девчонки, кто проходили, уже знают эту тему, да. я даже его начинала. Magic Lady – это тренинг про то, чтобы быть собой, быть целостной, быть настоящей. Это, наверное, вот как раз про тренинг, про какой-то товар, да. Вот, себя гармонизировать. И мы начинали с того, что проходили тест на персональный тест архетипов. То есть там большой тест вопросов 80. И после него дается структура архетипов, то есть там, по-моему, 10, нет, 12 архетипов. Вот, и там прямо удается в иерархии архетипов, что у тебя сильно развито, что среднее, что вообще мало развито. И в первую очередь вот то, что сильно развито, это то, какая ты настоящая. Все твои плюсы, минусы, э, все твои таланты, все твои косяки, <с>, все. Вот на это надо прям самое главное внимание обратить, да. И как создается любой продукт, э, персональный бренд, когда человека продвигают, или продукты, даже компания, как создается изначально, берутся, если компания вообще берут главного того, кто создатель, и его анализируют, кто он есть, какой он по персональному бренду, и потом создают общую концепцию вообще развития компании, и с персональным брендом также. Мы, как каждый человек, мы тоже персональный бренд. И суть персонального бренда в том, что понять вот это зерно, самое яркое, самое талантливое в тебе, то, что в тебе очень выражено, и на этом сделать акцент. Но не на чем-то одном, там берется во главу пара, например, типов, и два-три дополнительных, чтобы вот как несколько граней сияло, да. И чем более ярко в одной Точку мы бьем, концентрируемся, да, тем получается ты ярче становишься. Это не значит, что ярче красным цветом или розовый. Сейчас я стала любить розовый цвет. Вот почему-то такое сейчас неоново-розовый в моде. Я почему-то прям влюбилась в него. А яркая именно, то есть, может быть, девушка такая, как Настенькая из Морозка, такая лапочка, и она в этом яркая. Может быть, это такая более умная, немножко суховатая, интеллигентная девушка, такая больше IT, кученность и так далее. И она своего мужчину тоже найдет. То есть не надо чужого, надо своего, того, кто тебе подходит. Да? Это про архетипы. Есть много способов определить, какая ты. Ну, во-первых, это тест про архетипы. Это очень крутая штука, ребят. Над этим работали ученые. Прям реально это разрабатывалось, разрабатывалось для бизнеса, для того, для крупного бизнеса, для того, чтобы эффективно делать продажи, эффективно развивать. Нам тоже задача, самый ценный ресурс – это время. Да, и поэтому, когда на, на сайтах знакомств обычно как заходит, не знаю, что хочу, не знаю, какие-то фотки выставил, что-то там написал, не написала или вообще, и какие-то мужики там появились, и непонятно, к чему это привело. Да? куда идем. Да? И для этого существует как раз вот четкая структура целеполагания. То есть, ну, она для нас, тем более для девушек, важна из наших мечт и из того, что у нас нутро какое. Так вот, как определить? Есть психологические методы. Это вот по архетипам. Очень просто потрясающий этот тест. Там архетипы маг-волшебник, творец, правитель, любовник, эстет. То есть вот эти вот архетипы, ну, там у них 12 штук, вот, это можно прям отдельно. У меня, кстати, есть вебинар на ютубе, если не подписаны, подписывайтесь тоже. Там есть про архетипы, но лучше всего по архетипам вообще работать даже индивидуально. То есть у меня были девочки, которые приходили на индивидуальную консультацию с запросом «Я не знаю, кто я», я не знаю, куда мне идти и что делать в жизни вообще. То есть, как, как живу в какой-то прострации просто. И первое, что мы что делали, это как раз разбор архетипов индивидуально. Мы прям вытаскивали из девочки, что она хочет. Да? А, есть много способов еще. да. Есть там, когда вспоминаем в детстве три самые главные мечты. Они обычно идут как раз те самые главные мечты, они идут э, базовые, прям от те, которые топовые у вас архетипы будут, это эти мечты, они вот к этому нутру, к вашему. Ваше нутро – это то, какой ты не можешь не быть. Вот, ну, то есть, например, я, мое нутро, я позитивная, я человек-праздник, мне нужно, чтобы все было по кайфу, если мне не по кайфу, я не хочу. Ну, это вот мой принцип такой. Я в жизни, в детстве я также мечтала быть артисткой, выходить на сцену, говорить привет, улыбаться, и чтобы все были счастливы. Ну, то у меня такая базовая потребность моя природная. Соответственно, мне нужен мужчина, который будет принимать эту мою кайфовость, да? это вот мое нутро. Тесты, где паранойал, эллиптоид, гипертим, истероид, ну и прочее, да, то есть психотип твой, поведенческие психотипы. Это тоже очень хороший тест, по которому вы поймете, какая вы. Также, как определить можно, я вообще за науку, но... Интересно, что около научные все штучки, подсчет по карме, ну, всякие штучки вот подсчитывают по дате рождения. Самое интересное, что это тоже, ну, вообще во всяком случае, у меня вот совпадает с полностью с психологическими тестами, вот все совпадает. И я понимаю, что так, у меня тут и в предназначении это написано, у меня тут и по карме, и еще по каким-то там по гороскопам и прочее, прочее по натальным картам, и по всем психологическим тестам примерно одно и то же. То есть это то, какая я есть. И вот из этого создается персональный бренд и позиционирование. То есть то, как ты себя позиционируешь, даже фотографии твои должны отображать твою личность, твою сущность, то, какая ты. Чтобы пришел мужчина, тот, который под тебя. Чтобы твоя, та, та крышечка, которая на твою кастрюльку. То есть это называется целевая аудитория. То, кого мы привлекаем. Со своим позиционированием, своей упаковкой, начиная с фотографии, с описания и так далее. Так вот, первое, что мы определяем, это то, какая мы. Да? Это большая работа. И лучше иногда даже либо самой, прям на это очень много времени потратить, либо еще помощь со стороны, когда с тобой человек, который в этом разбирается, разбирает тебя как личность, твою структуру, твоей личности. Твои сильные, слабые стороны и так далее. Это, кстати, будет позиционирование, да, когда ты будешь рассказывать о себе мужчине, ты будешь понимать, да, потому что те, которые негативные стороны, их же можно назвать, переназвать по-другому, да. Например, я очень эмоциональная, да, Я могу взрываться быстро, да, но. Я же не буду говорить, что я злая. Вот. Я буду говорить, что я очень быстро завожусь. Ну, то есть, более красивыми какими-то фразами. Да? Если я, я, например, про себя не могу сказать, что я добрая, но я могу сказать, что я ласковая. Но доброе, в моем понимании, в моем понимании это человек, который все будет терпеть. Я не буду все терпеть, я и коготки могу показать. Но я очень ласковая, очень нежная и очень заботливая. То есть позиционирование своих каких-то сторон, по-другому, другими словами, так, чтобы это прям завлекало к себе. Вот. Итак, персональный брендинг – это первое, понимаем, кто мы такие есть вообще.